«Привет, добро пожаловать!» Когда вы слышите слово «депрессия», думаете ли вы о лице, повернутом вниз, или человеке, сидящего в одиночестве в углу и плачет? Если бы только это было так очевидно во все времена видеть, что что-то серьезно, не так ли? К сожалению, все не так просто. В качестве двойного удара этот стереотип приводит к тому, что серьезно страдающих от депрессии иногда несправедливо называют или клевещут, что они симулируют депрессию, когда их видят улыбающимися или ведут внешне нормальную жизнь. Мы рассмотрим признаки, которые выдают скрытую депрессию, от которой страдает эта вертихвостка или отличник. Маска может быть хорошо сделана, но это все равно маска, и они могут нуждаться в вашем сострадании и понимании. Давайте начнем. Первое. Их окружение горит, и все же они улыбаются. Вспомните собаку из мема. Это прекрасно. Вспомните слова песни-песни «Нет Кинг Смайл». Улыбайся, хотя твое сердце болит. Вы поняли идею. Это отличается от усмешки или ухмылки, которая показана. Это улыбки, которые, кажутся не соответствуют с со остальной частью лица, где улыбка искривлена вправо, но есть что-то в глазах, которые кажутся печальными, в них много боли. Этот человек использует улыбку, чтобы скрыть свои настоящие чувства или желает отмахнуться от них. Это заболевание в просторечии называется улыбающаяся депрессия. Это люди, у которых внешне нормальная, даже здоровая жизнь, но испытывают тревожные симптомы депрессии внутри. Поскольку термин «улыбающаяся депрессия» не является официальным диагнозом, более клинически это называется большое депрессивное расстройство с атипичными чертами. Второе – они дают постоянные туманные оправдания, типа «я занят, всякий раз», когда их куда-то приглашают. Депрессия все еще остается клеймом позора, и, по правде говоря, многие все еще чувствуют себя неловко смириться или признаться, что их близкие страдают депрессией. В результате депрессивный человек чувствует, что ему необходимо скрывать свой депрессивный эпизод, чтобы не чувствовать себя униженным или слабым, или не желая быть бременем для своих близких со своими проблемами. Они дают другому человеку быстрое туманное оправдание, а затем отстраняется еще больше. Номер три. Все шутка, и себя они тоже считают таковой. Таким образом, понимаем, что многие комики на самом деле страдают от депрессии. В свете этого знака это имеет смысл. Люди привносят юмор в свою жизнь по разным причинам, но есть разные способы, которыми они это делают. Если это вид шутки, когда они смеются с другими, заставляя всех чувствовать себя непринужденно или у них просто в целом юмористический взгляд на жизнь, обычно это не тот вид юмора. Это обычно не указывает на скрытую депрессию. Это когда шутки могут быть действительно несмешными для группы или человека. Это может быть индикатором депрессии. Один из типов – агрессивный юмор. Когда человек использует юмор, чтобы принизить других людей, манипулируя, высмеивать и оскорблять их, как хулиган, который облегчает свою собственную тревогу за счет других. Другой вид юмора, который маскирует депрессию, это юмор, направленный на самоуничижение. Это склонность принижать себя, чтобы рассмешить других людей. В этом случае вы ставите себя в положение обезьяны с задницей, почти поощряя других смеяться над вами. И то, и другое используется для того, чтобы скрыть свои истинные чувства от себя и других. В-четвертых, они все делают с ней в течение дня, а потом полностью разваливаются, как только возвращаются домой. Депрессия и психическое здоровье – это довольно личные вещи. Большинство людей редко хотят раскрывать о своих проблемах другим, особенно своим коллегам или знакомым. Человек в депрессии уже чувствует себя довольно паршиво. Так что они, по крайней мере, хотят поддерживать имидж о профессионализме, рассматриваемом в позитивном свете их коллегами и другими посторонними лицами. Поэтому они опустошают свои энергетические запасы полностью в этом аспекте, ничего не оставляя для любой другой части жизни. Номер пять. Повышенная эмпатия и желание наделить других силой, потому что они были там. Это может быть случай, когда несчастье любит компанию. Или это также может быть прозрением того, что я знаю, каково это. «Я не хочу, чтобы другие чувствовали то же самое». По сути, это толчок к общению с другими людьми благодаря этому общему опыту. Часто это осознание того, что им нужны поддерживающие люди и люди, с которыми они могут общаться, давая себе и другим понять, что они не одиноки. Однако, чего следует остерегаться, это чтобы весы оставались уравновешенными в сфере поддержки и расширения возможностей для решения проблем и не способствовать депрессии, запрыгивания и исправления или устранения препятствий, ибо человек им не помогает. Напротив, это делает их беспомощными, поскольку они не учатся тому, как самостоятельно справляться с проблемой. И номер шесть, когда прямо на прямой вопрос «Что не так?» Они всегда дают расплывчатую отмашку рукой, типа «О, я просто устал». Эй, мы понимаем, конечно, есть дни, когда бежать в марафон тяжелее, чем в другие, и это нормально, чувствовать себя уставшим после этого. Мы также знаем, что обычно не каждый день такой. Это заявление «я устал» может обрести более глубокий смысл, особенно если это становится нормой. Когда человек борется с проблемами психического здоровья, они как будто несут огромную ношу, которую можно сравнить с аккумулятором, которая никогда полностью не заряжается. И неудивительно, ведь усталость и истощение является симптомом, который испытывают около 90% людей, страдающих депрессией. Поэтому прежде чем радостно и слепо заявлять о «этот человек в полном порядке», но вы слышали, что он испытывает трудности, возможно, стоит присмотреться повнимательней. Вы могли бы быть тем помощником, который имеет все значение. Вы можете быть тем, кто поможет кому-то перестать давить себя этой маской и действительно начать путь к выздоровлению. У каждого из нас есть свои темные пятна, и некоторым из нас просто нужно увидеть немного света, чтобы выбраться из-под земли. Если что-то из этого показалось вам знакомым, пожалуйста, оставляйте свои комментарии ниже. Супер спасибо за просмотр и до скорой встречи!